Секс, чай, БЦА. О том, как эти и многие другие вещи влияют на твое здоровье, ты узнаешь, если подпишешься на канал Keep Lux. Keep Lux полезно для жизни. Патриоты рекомендуют. Ладно, теперь что у нас? Вот кто у нас здесь сегодня на тренинг пришел. Потому что погода хорошая, нас много. Сани опять нет, с нами сегодня. Но ему лучше. Зато у нас есть гость из Сибири. оба. Здорово. Поскольку тебя никто не знает. Меня зовут Сергей, я из Новосибирска. Вот здесь на командировке, но вот заехал на тренировку. Круто! А чем ты помимо воркаутов в реальной жизни занимаешься? Я спирантурой заканчиваю, научный сотрудник. Вот такие вот у нас ученые. Не только Михалыч и Марс. Окей, говорят, ты делаешь что на брусьях. Да. Поэтому тема сегодняшней тренировки. 100 на брусьях, ребят. Будем учиться у Серега. Расскажешь нам? Круто, как я принял, Круто, круто, круто. Это круто, это круто. Нет, все, все, все довольны, все довольны. Все довольны, все довольны. Ты доволен? Я только пришел. Все размеченных мы делаем отжимания на брусьях. Опять попытаюсь сделать лесенку 10-20-30-40-50, при этом не сдохнуть. И мы добавим небольшой такой вот твист в эту тему. Сейчас покажем какой. Брусья. Давай, тащи! Тащи! Молодец. Молодец. Здесь еще главное правильно дышать. Вот такая вот тема, то есть после каждых 10 повторений вы проходите в другой конец брусьев. делайте, и потом идете обратно тоже спиной. То есть каждые 10 повторений – проходка. Здесь повторение проходит. А Попробуйте. что я обычно тренирую брусья в конце тренировки. То есть я делаю полную тренировку на элементы, тренирую обычно флажок, ласточку на одной, может, еще какие-нибудь вещи. А потом иду на брусья, как бы делаю там перерыв где-то минуты 3-5, после этого тренирую брусья. И отлично получается, если в конце тренировки плюс, плюс к выносливости в итоге. Мы не умеем делать флажок. Ну, тогда да, дело если, в кемае, если вы тренируете базу обычно на тренировке, то потом ждуся уже будет не так, если вы целенаправленно хотите потренировать брусье. А если вы тренируете элементы, то Гуся отлично можно тренировать просто. Да поделать тоже, чтобы на ком-то отрабатывать на методики. 5, да, можно, ну давай, на тебе, можно на ком-нибудь еще, но я думаю, не на не тебе, раз не ты не делаешь... Нельзя побольше многих. Ну, да. давай на мне. Хорошо, Миша. Возьми, снимай, когда ты достичь себя выключай. Да, ну, сначала рассмотрим просто виды отжиманий на брусьях, как можно немного по-разному делать. По-честному делать, если полностью выполнять, руки, 90 градусов локти сгибать внизу, ноги ровно, вместе. есть, есть фактически два таких модификация одна на трицепс, когда вы будете немного уходить вперед, основная нагрузка будет на трицепс, локти заводить назад, при этом тело оно немного как бы наклоняется и вы делаете с наклоном. Если вы делаете полностью тело перпендикулярно земле, опускаетесь вот так немного разводя локти в сторону, в таком случае нагружаются больше грудные и передние дельты, трицепс нагружается намного меньше. Еще а, да, Я не знаю, остальные варианты чтобы были зачетными, но ну, можно где-то между делать, но примерно так. Суть в начале все равно лучше всего делать какой-нибудь подход на максимум или близкий к максимуму. Давайте какую-нибудь тренировочку на Антоне и проверим. Я сейчас сдохну. А я мячок для опыта. Попробую сделать 30 остановочных. после этого не слазь. Ну, окей. Че, ну, Че, Че, да, да. ты? Быстро-быстро делает. Пытайся. Плечи вот эта часть. Нет, <говорит> что <говорит> это? Тогда <вот эта. говорит> это плечо, это на плечи, не плечи. <говорит> <говорит> Дельта это вот этот который здесь уже стой, стой, стой, стой, остановись Остановись! Так там три Не спеши, тридцать, я же сказал Тридцать пять уже Ну, теперь отдыхай, считай до себя, себя, до 5 и делай один раз Еще пять да. секунд отдыхай Что-то я смотрю, так тихо стало Делай один раз Вот ну, так типично делают груси, да, примерно таким образом, то есть делают раз там 30-40, может, потом еще максимум 10 дотягивают. Потому что на самом деле сдаются, просто психологически сдаются, нужно чувствовать, какую цифру ты хочешь это сделать. Да, это... это самое важное. То есть, с каждой тренировки там пытаться сделать максимум, например. И на следующей тренировке, если вы, там сделали, скажем, 40 следующая ва, ваша цель должна быть 45 вы приходите на следующую тренировку и пытаетесь сделать именно 45 а никаких отговоров то есть вы делаете вам кажется тяжело вы все равно отдыхаете ждете ждете и вот пытаетесь сделать и пытаетесь все силы вкладывать чтобы держаться на брусьях не падать потому что он, он не просто вот не кончились у него силы он там их не вытянул не получилось что он там вытягивал и вот сорвался вот тогда это значит силы кончились. Если он вот так сделал и потом сдался, это значит сдался. Значит, не могли сделать больше. Да, вот так. Просто чтобы сэкономить время на видео. Допустим, не, но я хотел, чтобы он как бы потренировался. Ну какие методики тренировки, например? То есть в первую очередь это максимум. сделать просто подходы на максимум уже там. То есть у вас тренировка по базе, то в конце не очень, конечно, хорошая идея. Но если по элементам, то нормально. Делайте на максимум и именно пытаетесь достичь большего максимума, чем у вас был раньше. То есть какой-нибудь круглой цифры, там, например, вот, там, с точностью до 5, там, 40, 45, 50 и так далее. И каждую тренировку вот, пытайтесь достигнуть этой цифры. Там Вы будете замечать, кстати, если что, у вас она легко достиглась, что дальше вы резко не сможете сделать. То есть вы, скажем, 45 хотели сделать, 45 сделали и даже как бы... Непонятно, сколько сил у вас осталось на остальные. Есть, возможно, вы бы могли сделать 47, но раз вы цель себе поставили 45, вы больше даже вряд ли сделаете. Примерно в таком режиме каждый пытаться день делать как можно чаще делать тренировки. И не нагружаться, то есть не делать много подходов. Это не поможет на максимум поднять. Нужно делать буквально там один подход, но именно целевой и все. Вот. Таким образом можно поднять количество. Я думаю где-то до 50, до 60. Может даже немного больше. А дальше а я разрабатывал выносливость уже немного другим методом. То есть я делаю сотку каким образом. Где-то 50 я делаю без остановок. А дальше я делаю уже с паузами. То есть встал. Сделал. Сделал. То есть небольшие паузы. Дальше. Суть в том, чтобы вначале делать как можно с большей скоростью отжимания на брусиках, а дальше именно концентрироваться на том, чтобы держаться на брусиках никуда не уходить, чтобы вот, силы не кончались и восстанавливаться. Каким образом вот, можно тренировать? Например, таким образом. Вот, э, делайте вот пять раз остановочных в быстром темпе, а потом пять раз э, остановочные, считаете, допустим до 5 то есть по 5 секунд делаете паузу и вот не халяйте то есть не делать не нужно делать там 2 секунды паузы там минимум нужно именно высчитывать эти 5 секунд чтобы именно держаться чтобы у вас было ощущение что там, что у вас именно вот ощущение что вам тяжело держаться но нужно держаться и будет ощущение что легче сделать отжимание чем держаться и нужно именно вот на этом ощущении пытаться дальше делать Таким образом вы делаете 5 плюс 5, следующий подход делаете 10 плюс 10, дальше 15 плюс 15, и дальше сколько вы сможете сделать. Вот такого, такого рода тренировки, они помогут вам очень сильно увеличить выносливость и увеличить в итоге количество на максимум. Можете в самом начале делать подход на максимум, то есть, примерно в таком же режиме или как хотите, или как у вас удобнее выходит, я рекомендую делать в таком же режиме, в районе максимума. То есть, например, если вы делаете 50, то делаете там 25 плюс 25 попробуйте сделать, а дальше вот такой лесенкой. Если лесенку вам по 5 прибавлять легко, то делайте там 10 плюс 10, 20 плюс 20, 30 плюс 30 и так далее. Ну, вот. А перед первым подходом на максимум вот, разогревочный подход. Разогревочный подход, ну буквально там раз пять, чисто чтобы технику брусья вспомнить, чтобы все. Не надо там особо разогревочных много делать. Да, но я где-то вот раз 10 десять делаю несколько скоростных разогрет разогрев в начале. После этого делаю максимум для тренировки. Знаешь, это ощущение такое, вот если быстро разгибаешь прям руку, то чувствуется в плечо тянет. Нет такого? Я еще поэтому не люблю быстро, но ну, я стараюсь быстро разгибать, но... Нет, я, я когда делаю быстро, я обычно стараюсь, если как бы нет ограничений, делать быстро на трицепс. Да. То есть немного заводить локти назад, заводишь локти назад, немного вот так уводишь тело немного вперед и вот трицепсом себя вдавливаешь. То есть на плечи ног быстро снижается. Основная нагрузка на трицепс и все. Сейчас тоже попробуем. Потому что если вот так делать как бы на плечи, то на плечи нагрузка довольно серьезная. И поначалу, если вот не привык к такой нагрузке, то на плечи нагружается, и там весь плечевой сустав довольно сильные нагрузки испытывает. Я тут малость касаюсь пола. Тоже есть низкие брусья. Да. По-моему, Саня даже медленнее делает, да? Ну, Саня примерно в таком же темпе делает, Он немножко техника другая просто. На самом деле, чем быстрее делаешь, тем лучше. Первую вот эту часть максимума гусев, которую делаешь, без остановишь, нужно делать максимально быстро. Да. Потому что, фактически, там решает время. Если будешь делать медленнее, сделаешь меньше. Актуальный вопрос по поводу дыхания. Да. А как удобно. То есть ты просто дышать, ты дышишь. Но, да, просто дышишь. То есть там как бы нету такого жесткого, что нужно там вдох, выдох. Время как бы подышать есть. Но когда делаете быстро, то старайтесь, конечно, аккуратненько дышать на выдох. Ты на каждом, выдох, да, делала, на повторении дела, дышишь? На да. Ну, примерно. Я даже не слежу особо. На подтягиваниях, да, я стараюсь там пожестче нагрузка, получается, тут. Когда очень быстро вначале делаешь, там вначале как-то не особо дышишь, может, даже не очень, так не на каждый раз. А потом, когда вот уже последние там, безостановочный, то, я думаю, четко нужно дышать. То есть на каждый раз полгода. Нет. Дополнительная нагрузка упражнений. Вперед. Вперед! Прям грудак и трицепс прокачивает. Как впечатлениться. Тяжело. Забивается? Да, очень тяжело. <связывая> И это хорошо. Ты по сколько делаешь, по 10? По 10. Ну еще больше сделал, потому что на камеру делал. Правильно, на камеру надо больше делать. <связывая> это ты молодец. Чем? Собственно, вот третье упражнение сегодня, это опять отжимания. Ножками. С узким положением рук сегодня еще уже, чем на прошлой неделе, чтобы еще больше включался трицепс. Может ну, делать сами, может кодово. спросить кого-нибудь поддержать ноги, чтобы было тяжелее. Но суть в том, чтобы сделать 10 подходов по 10 повторений в сумме сотка. Вот так. Вот такая вот у нас была тренировочка сегодня. У нас сегодня был Сергей. Сергей из Новосибирска, который рассказал нам, как увеличить количество на брусе. Я надеюсь, эта информация вам оказалась полезной. В будущем мы постараемся больше людей притаскивать на площадку. Коля до сих пор отжимается после вот. урока Сергея. Коля все еще отжимается. Коль, как тебе, помогли советы? А я, как всегда, прослушал. Я посмотрю на видео. Вот, еще одна польза нашего видеоблога, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте видео к друзьям, которые хотят научиться отжиматься на брусьях, и приходите в нескучный сад. Дай бог, на следующей неделе будет снег, и у нас будет крутое снежное видео со снеговичками. Всем пока! Когда вы смотрите это видео... Надеюсь, мы еще принимаем участие в конкурсе Фабрика идей от Министерства здравоохранения И нам нужна ваша поддержка Поэтому пройдите по ссылочке вот здесь И оставьте свой голос за воркаут Если вам нравится наша идея Если вам нравится то, что мы делаем И если вы хотите, чтобы следующие видосы Выходили в более высоком качестве Спасибо!